Что означает ШОС? Уникальный генный препарат и запретен в КФУ. Развести интертыкально и посмотреть, насколько эффективно, функционально это все будет. Как позаботиться о ментальном здоровье? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ильяна Расланова. В зале и попечительского совета Казанского федерального университета состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан. Современные подходы к управлению сельскими поселениями. Мероприятие прошло при участии руководителя аппарата президента Татарстана Азгата Сафарова. Сельским поселениям и поселкам городского типа по итогам республиканского курса выделяется град на общую сумму 261 миллион рублей. Что такое ШОЦ и почему организацию называют шанхайской пятеркой, хотя в нее входит 8 стран. Об этом и не только. Смотрите далее.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 Аспирант Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Алиса Шимарданова стала одной из победительниц конкурса «Студенческий стартап» с проектом «Разработка генного препарата для лечения GM2-ганглиазидозов». Благодаря выигранным средствам уже в этом году молодой ученый намерен приступить к пилотным испытаниям препарата на лабораторных животных. Что из себя представляет уникальный генный препарат, смотрите в нашем сюжете. В настоящее время в мире не существует ни одного лекарственного препарата, эффективного для терапии GM2 ганглиозидозов. Ганглиозидозы GM2 — это не одна легковесная болячка, это группа из трех родственных генетических заболеваний. Данное прогрессирующее нейродегенеративное нарушение в классической инфантильной форме обычно приводит к смерти в возрасте двух-трех лет. Оно развивается в результате дефицита или недостаточной активности фермента, необходимого для метаболизма ганглиозидозов. Это такой фермент, который присутствует в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 Психологическая помощь предполагает дать человеку информацию о его психоэмоциональном состоянии, выявить причины и механизмы возникновения определенных психологических реакций на основе диагноза и симптомов. Такую помощь оказывают специалисты, владеющие определенными знаниями и личностными качествами. О повышении квалификации психологов КФУ далее в сюжете. Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с психологическими проблемами, которые сложно решить самому. К какому специалисту следует обратиться и в чем их разница? Как заботиться о ментальном здоровье в целом? Об этом позаботился и Казанский федеральный университет. 19 сентября стартовало обучение в рамках деятельности психологической клиники ВУЗа по программе повышения квалификации, кризисное консультирование и работа с методикой диагностики обучающихся, нуждающихся в психологической помощи. Одно из требований – теоретическое и практическое Фактическое умение работать со стрессовыми и депрессивными состояниями людей. Знание базовых принципов при работе с кризисными состояниями. Компетенции, необходимые при работе с группой, нуждающихся в психологической помощи. Я прошу вас в ходе и обучения и в дальнейшей работе обращать внимание, например, на первый курс. Вот Приходят ребята, первокурсники, на самом деле, у многих проблемы. Многие закончили школу. Вот, самого сын в этом году поступил наконец-то в ВУЗ. И тоже также масса вопросов задает после, после после школы. Вот эта перестройка э, психологии головы на вузовскую вот эту, э, стезю на самом деле она довольно сложна. В связи с напряженной международной обстановкой, возможными адаптационными трудностями, возникает потребность высокой квалификации специалистов, способных оказать психологическую поддержку в решении социальных проблем. Специалист должен уметь действовать в ситуации неопределенности, обладать методикой помощи в выходе из сложных ситуаций, адекватно реагировать на комплексные проблемы при сохранении профессионального умения, перманентного контроля верного направления собственной рефлексии. Всему этому и не только будет посвящено обучение. Кто такие студенты, нуждающиеся в помощи? На кого стоит обратить в первую очередь? Как их диагностировать? Как им помогать? То есть вот в этом ключе, то есть психологии, конечно, практикумы, разборы кейсов, интересных случаев, которые уже есть и которые ну вот, с которыми уже сталкиваются психологи, поскольку, поскольку будет возможность у психолога э, любую свою сложную ситуацию представить и разобрать ее вместе со специалистами. Обучение будет проводиться планомерно в течение 2022-2023 года. Первая неделя обучения будет сфокусирована на обучении психологов Психологической клиники Казанского Федерального Университета, психологов, работающих в деревне Универсиады КФУ, волонтеров Института психологии и образования Казанского Университета. Организаторами дополнительных профессиональных программ повышения квалификации является Научно-образовательный центр практической психологии, этнопсихологии психологии и психологии межкультурной коммуникации Института психологии и образования КФУ и психологическая клиника Казанского Федерального Университета. Алина Красильников. Александр Кузнецов, Универньюс. 21 сентября в Великом Новгороде пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с руководителем передовых инженерных школ. Среди них будет также руководитель передовой инженерной школы «Киберавтотех КФУ». На этом все. В студии была Ильяна Расланова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!